в эту трудную минуту на передовом рубеже нашего славного южноафриканского бронепоезда, я могу вам сказать одно. Без пива он никуда не поедет. Снято. Паровод не стучите колеса.